Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Появились версии убийства вора в законе Альберта Рыжего. Следователи прорабатывают две версии убийства петербургского вора в законе Али Гейдарова Альберта Рыжего в московском фитнес-центре. Об этом сообщает МК. По одной из них, причиной убийства могла быть месть представителей воровского мира за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами. По другой версии, в криминальной среде «Рыжего» считали негласным заказчиком убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова «Були». 20 августа его застрелили в гостиничном номере в Анталии. Оба преступника стремились быть ближайшими соратниками авторитета Аслана Усаяна, деда Хасана, и враждовали из-за этого. Об убийстве в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» стало известно в понедельник, 12 апреля. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Предполагается, что преступление было совершено с применением боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 «Убийство» и 222 «Незаконный оборот оружия» УК России. В Москве убит вор в законе Олег Гейдаров Альберт Рыжий. Когда он занимался на тренажере в фитнес-центре «Дон Спорт» в жилом комплексе, алые паруса на авиационной улице, к нему сзади подошел киллер, который изображал из себя посетителя зала. Преступник произвел несколько выстрелов, после чего спокойно удалился. Пока следователи выстраивают свою версию преступления, для окружения Рыжего тайм нет, как рассказали источники Рокреминину. Инфа, в последнее время Гейдаров, чувствуя за спиной поддержку ряда силовиков, очень настойчиво объявила о своих правах на контроль над рядом наиболее денежных потоков Фудсити. В первую очередь шла о поставках помидоров. Альберт в свойственной ему манере вел себя крайне дерзко, оскорбительно, жестко. Как выяснилось, оппоненты получили добро от хозяев «Фуд-Сити» и исполнили Альберта, поделился подробностями наш источник. Напомним, что хозяином «Фуд-Сити» является миллиарде год Ниссанов. Стоит отметить, что Али Гейдаров стал уже третьим азербайджанским вором в законе погибших в схватке за «Фуд-Сити». Когда рынок только создавался годом Ниссановым были проблемы заманить на него крупных торговцев – оптовиков. Решающую роль в их притоке сыграл законник, Равшан Джаниев – Линкоранский. Он же оберегал рынок от посягательств вора в законе Надира Салифова – Лотугули. Однако потом между ним и хозяевами Фуд-Сити возник конфликт. Конфликт возник как раз в период, когда к освобождению из колонии начал готовиться главный враг Равшана – Надир Салифов. Причем он выражал готовность работать с торговцами с Фуд-Сити на более лояльных условиях, чем Джаниев. В результате 18 августа 2016 года Равшан был застрелен в Стамбуле. Все знали, что это дело руклот у Гули. С Гули Нисанов тоже до определенного времени жил, душа в душу. Оба без Равшана чувствовали себя гораздо лучше. Однако потом и между ними пробежала кошка. В результате близкие к Нисанову силовики объявили Салифова в розыск. А всех его представителей, пытающихся подойти к объектам Нисанова, тут же отправляли за решетку. Однако отсутствие Гули в стране не мешало ему диктовать свои условиях для Фудсити. В частности, он контролировал значительную часть поставок фруктов, а в последнее время, по словам источников, стал диктовать свои условия, в частности по входящей цене и тому подобное. Бот Несанов ничего этому противопоставить не мог. Азербайджанские торговцы, оптовики до смерти боялись Гули и подчинялись ему а он ежедневно мониторил ситуацию и держал связь с Москвой при помощи мессенджеров. А благодаря дружбе с турецким мафиози номер один, Седатом Пекером, Салифов мог влиять и на поставки фруктов из Турции. Источники говорят, что Ниссанова это крайне раздражало. И вот в августе 2020 года Гули был убит. Произошло это через месяц после того, как на свободу вышел злейший враг Салифова Али Гейдаров. После смерти Гули Рыжий был уверен, что теперь он хозяин азербайджанской части Фудсити, Но хозяева рынка так не считали. Убийство Али Гейдарова зафиксировала видеокамера. Когда вор в законе находился на беговой дорожке, к нему сзади подошел молодой человек и несколько раз выстрелил из пистолета в спину и затылок. Киллер, одетый в спортивный костюм, тут же покинул зал, захватив небольшой рюкзак. В розыск по горячим следам был объявлен некий Талех на миг Аглы Руджов, Альберт Рыжий относился к клану, некогда вора в законе номер один, Аслана Усаяна, Дед Хасан. Война между Надиром Салифовым и Али Гейдаровым началась в конце 2013 года. Лоту Гули объявил о своих притязаниях на ряд рынков, подконтрольных на тот момент Альберту Архангельскому Рыжему. Однако Али Гейдаров делиться прибыльными объектами отказался. Между ворами в законе состоялось несколько неприятных телефонных разговоров, закончившихся серьезным конфликтом. 17 марта 2014 года сотрудники БУР, МВД и РФ задержали в Санкт-Петербурге двух киллеров с оружием, которые, как выяснилось, прибыли в северную столицу, чтобы устранить Олег Гейдарова. В ходе расследования было установлено, что наемников отправил правая рука Лоту Гули Эльгам Гаджиев. Его в начале апреля 2014 года оперативники задержали в Москве, причем им пришлось применить оружие. В результате авторитет получил ранение. Одновременно Альберт Рыжий вел войну с вором в законе Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции из-за того, что Альберт Рыжий лишил Гудыну воровского статуса. В 2016 году Гейдаров был арестован за грабеж и позже приговорен в Петербурге к семи годам. Летом 2020 года Альберт Рыжий освободился по УДО. В конце января Гейдаров с размахом отметил 40-летний юбилей. По документам он родился 2 февраля, но в реальности это событие произошло раньше. По случаю столь знаменательного события Альберт собрал массу почетных гостей в ресторане в Москве. А в самый разгар веселья в помещение ворвались бойцы спецназа в полном обмундировании. Обычное дело для банкетов на официальном языке сходок – законников. Отдельные собравшиеся уже собрались лечь на пол и положить руки за голову. На спецназовцы повели себя нехарактерно. Они направились к столику юбиляра и упали перед ним на колени, произнося извинения. Оказалось, это был веселый подарок от одного из гостей с ряженами. Юбиляр был очень доволен. Застреленный в Москве вор в законе Альберт Рыжий оказался беженцем. Застреленный в московском фитнес-клубе вор в законе Альберт Рыжий оказался беженцем. Об этом РИА Новости сообщил источник. По его словам, криминальный авторитет Али Гейдаров имел гражданство Азербайджана, а в России находился на основании статуса беженца. Следователи прорабатывают две версии убийства Рыжего. По одной из них, причиной расправы могла быть месть представителей воровского мира за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами.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 Предполагается, что преступление совершено с применением боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 «Убийство» и 222 «Незаконный оборот оружия» УК России. Раскрыта личность застрелившего вора в законе Альберта Рыжего Киллера. Предполагаемого киллера, который в московском фитнес-центре застрелил вора в законе Али Гейдарова, Альберта Рыжего, зовут Таля Харучев.